такие, кто вы, он не знает. Соответственно, у нас первый раздел называется «О нас». В этом разделе обязательно должны быть ваши фотографии, потому что большинство людей, они визуалы, и как только они видят вашу фотографию, у них складывается ощущение, что они с вами вживую общаются. Если там будет видео, это еще лучше. Небольшое презентательное видео о вашем проекте, о вас, улыбающийся, да, радующийся и так далее. И обязательно живой текст.